Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня с нас реакция на анимацию от Рикони, Черная дыра тян. Да, такое опять появился новый персонаж такой в интернете. но Черная дыра тян. Это появилось после того, как появился размытый снимок черной дыры, как бы самый первый. Многие шутили, почему он такой размытый, многие начали создавать по нему всякие мемы. Типа, как будто это глаз урон или еще что-нибудь. Ну, даже появился вот типа такой вот аниме Тян. Очередной, как, то например, от Боузета, там вот, и, таки, и тому подобные А, дай смотреть. Это, понимаю, это что-то из той же оперы, что и Земля, Тиан. Так, что он дыра все поглощает. Добралась до земли. Вот так ты рада видеть свою тетушку. Ты меня задушишь. Как насчет отпраздновать мой приезд в ресторане? Ну что ты на меня так смотришь? Угощайся. Да, то, что все, все пожирает, все, что вокруг. Эй, Ломаск. А, кто? Марс, что ли? Эм... Интерстеллар? Я просто не смотрел. Я do <laughs> все думаю, что там реально It так. За ужас. Как насчет фото на память? О, oh, я не очень хорошо получаюсь на фотографиях. <laughs> Стп над тем, потому что фот фотка получилась размытая, oh. и реально черной дыры. А и все что ли? Чуть как-то коротко получилось, ну, если честно, Но, прикольно то, что вот сделал именно вот такого персонажа как аниметян Тяна этот черный дарятия, black Хол или как ее еще так называют. Ну не знаю, ну тут прикольно то, что стебая вот то, что что размытое получилось на фотографиях все время, да. Ладно, если просмотр в мире, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кошку, чтобы не пропускать видео. По в контакте подписывайтесь на Рейкане, если понравился эта анимация, и до следующего видео.